про представляет затерянный остров волшебник страны Оз. Посмотри wow. туда. Все нормально, Альбер? Да. да Нужно закрепить лодку Пока течение не унесло я ну займись лодкой Где мы? Мы плаваем уже три дня. Можем быть где угодно. Ч знает что? Сумоги! Сион! Идем! Что там сканув? Где мы, Франк? Не задавай вопрос, Сиенер. Я в море нашел канистры. Они пустые. Нужно подумать, где достать воды. Не похоже, что вас беспокоит эта ситуация. Мы... Где мы? мы? Мы даже не знаем, что случилось с самолетом. Его сбила ленитка? Нет? нет, это было что-то другое. Звук был не похож. Что Должно же быть. Что? Объяснение? Ничего не поделаешь. Не надо пытаться узнать, как мы сюда попали. Хотя бы раз, взгляни правде в глаза. Мы здесь. И все твои теория о неприятностях ничего не изменит. я уже говорил тебе выбрось эту чертову книгу. Будь мужчиной. Пора самому заботиться о себе. Что это за книга, которую ты везде носишь с собой? Так, одна глупая привычка. Это настольная книга моей сестры. Ее любимая книга. Это она. Я зовут Франсина. Эта фотография была matin. сделана, когда я ей исполнилась 25 лет. Ça, ça se voit pas trop, la здесь photo не видно, но Франк тогда сильно напился. Это la... было перед самым началом войны, перед наступлением немцев. Очень красивая. Поторопись, Пьер. Я не могу уехать. Поторопись, тебе говорю. Нет, я не могу. Ты должен уехать в Америку. Там ты будешь в безопасности. Да, но. Я верю в тебя. А как же ты? Я занята в школе с детьми. Не волнуйся, мы обязательно увидимся. Очень скоро. Хорошо? Спрячься, Пьер. Возьми чемодан. Что с тобой? Я слышал крик. У Альбер. А где Альбер? Альбер! Альбер! Я не знаю. Альбер! Альбер! Альбер! Альбер! Ты что делаешь? Слышишь? Ветер. Это ветер. Здесь есть проход. Где? Там. В ущелье. Сюда! <говорит> Нужно где-то раздобыть воды. Пойдем прямо на восток. Дорога должна привести нас в самый центр острова. На восток хорошо. Идем. Нужно найти воду. Хочу бить, Фрэнк. Умирай Frank. от жажды. <сосвертит> Где канистры? Остались на берегу. Давайте передохнем. <сосвертит> Вставай. Ты не можешь мне приказывать. Я сказал, встань. Ты или нет? Оставь меня с тех пор, как мы сели на эту ты обращаешься со мной, как с ничтожеством. Хочешь, чтобы я обращался с тобой Веди себя соответственно. Будь мужчиной. Так ты сказал. Прекратите. Что вы себя позволяете? Если мы вы хотим выжить, то должны быть вместе. Быть вместе! Слышите? Выберемся отсюда, и сможете драться сколько захотите, но сейчас... Я не хочу больше этого видеть. Так что постарайтесь. Не расстраивайся. Завтра все забудется. А? Он знает про сестру. Он должен знать об этом, ведь он ее брат. Нет, это его убьет. Но а пока гибнет ваша и дружба, ты этого добиваешься? Это. — Слушайте. Pierre. Pierre. Pierre. Pierre Pierre Pierre Albert, Albert. Альбер. Альбер! Пьер! Кажется, успокойся. Тихо. Альбер? Альбер? Альбер? Альбер! Где ты, Альбер? Альбер! Альбер, ты слышишь меня? Дэр, если ты меня слышишь, ответь! Я уже слышал этот крик, когда мы были на берегу. Нужно найти Альбера. Где мой Франк? Как мы сюда попали? Понятия не имею. Слишком скользко. Сюда невозможно попасть сверху. Что ты имеешь в виду? Здесь больше 15 метров. Мы погибли бы при падении. Может быть, что-то перенесло нас сюда? Что-то. И должно быть какое-то объяснение. Но сейчас нам нужно найти выход отсюда. Где же вот. вот, что если мы попали сюда оттуда? Там? Мне кажется, это подъем наверх. Переход должен быть снаружи. Франк, ответь. Франк! Франк. Ça va, ça va, Все нормально. Альбер здесь. Quoi, Я его нашел. Он мертв. Я спускаюсь. Трудовая книжка, он <связи> нацист, это тоже нелегко. <связи> <связи> Отсюда невозможно выбраться, <связи> очень скользко, <связи> нужно найти другой выход. <пишись> У, нас <пишись> <даже канада. пишись> У нас вообще ничего нет. А не а а не в, Я не хочу здесь умереть. Не хочу Я не хочу здесь умереть. Не хочу. Я же сказал, никто не умрет. Я хочу в Нью-Йорк. Я хочу увидеть Франсина. выход из этой западни. Но ты должен успокоиться. Хорошо? Диарио де Бордо. Это написано на испанском. И значит, он <сутствие> журнал. Бортовой журнал? И ты и можешь его прочитать? Я попробую. Может, мы узнаем <сутствие> еще <«Посутствие> что-нибудь об этом месте? Э -э -э! а да это же старинный ловочный. Ловочный. Последний, Последний раз я <последствия> такой видел в Он году. Уже 25 лет этот скелет лежит здесь. Это Посмотри этот журнал, возможно, там есть что-то интересное. Ну что там? И не запах. Кто-нибудь узнал? Немного, мне не удалось прочитать все, что здесь написано. Я узнал лишь немного о капитане Судна, который рисовал все эти карикатуры. Франк, Как нам отсюда выбраться? Я не знаю. Ты мне говорил, что мы увидимся с Франсиной. Она, наверное, ждет нас. Ведь надежда еще есть. Думаю, уже нет. Что ты имеешь в виду? Что ты хочешь этим сказать? Она мертва. Слушаешь, Франсина мертва. Сильвяна сказала мне об этом при посадке. пришли через два дня после нашего отъезда. Закрыли всех в церкви и сожгли. Это ты виноват. Мафут. Я виноват. Я мог бы спасти ее, если бы не обещал ей помочь тебе выбраться из страны. Сволочь! Я мог бы ее спасти. Сволочь. Франк. Франк. Франк. Я не хочу оставлять тебя. Не Ты не оставишь? Мы увидимся через пять дней у моей тетки в Нью-Йорке. Как договорились. Я Моя тетка тоже... старое дело, Я поэтому никаких не проявлений, проявлений нежности до да, свадьбы. И сколько на это потребуется времени? Времени для подготовки? Может быть, Ты два или три месяца. Чувствуешь? Так долго? Давайте, <связывая> тети хочет моя встреча. А может быть еще дольше. Покажи, Пер. Покажи, что там у тебя. Allez. Ну же, покажи, я посмотрю. Abend, kann ich sie irgendwo hinten begleiten я не говорю по-немецки aus пожалуйста. Tu Bien, Allez, nous. Nous. Держись меня. глупая, глупая, ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Беги! Беги! Беги быстрее. А? Подкрепись. Это и есть монстр. То есть. То есть остров населенными. Я это Сам понял, реку еще реку там. Реку Нужно там. выбираться отсюда. Не думаю, что это возможно. Но? Почему? Потому, Потому что я, я вернулся на берег. Чтобы найти, на чем мы можем плыть. Сейчас лодка исчезла. Исчезла. То есть мы не сможем уплыть отсюда. Ты видел кого-нибудь? Нет, я ходил повсюду, нет ничего. Я думаю, что кроме нас здесь нет никого. Мы одни. Почему нас оставили? Думаю, чтобы защитить что-то. Поторопись. Подожди, Франк, что ты делаешь? Снова попасть в эту западню. Не беспокойся. Я хочу показать тебе, что я нашел. Смотри. Чего, видишь? Что? Что я должен видеть? Там что-то есть. Что это? Как мы это не заметили? И, тем не менее, оно там есть. Смотри. Помоги мне, мне Матерь, это убрать. Ты, Ты уверен, мне? что это хорошая тих. идея? Помоги. Иди. Это было прямо перед нашими глазами. Мне надо меня, посмотреть, я что я. там. Але Сильнее! Еще! Кот осторожно! Uh -huh. Его не вижу. Подожди. Что ты, что ты делаешь? Факел. Ты что, хочешь ты туда? Ты что? А иначе зачем было открывать это? Я не пойду. Тон, не пойду. А, а, я не пойду. Я пойду. Возьми. Она еще жива? Заморожена. Франк, школа, школа кажется, эту дверь можно открыть. Трих фон Эдвинг, 1913 год. Сидлельмаун. Немцы. Мы попали в нацистскую лабораторию. Ну. Фанк, нужно уходить. Сейчас же. Пьёд, помоги. Нет. Возьми, закрой, сильно толкай. Готов? Раз, два, три. Руки замерзли. Нет, мы теряем время. Это бесполезно. Раз это не так впечатляет. Ой, ой. Да. Да. Затем. Уже не тот. Давай. не вдыхать. Взялся этот газ. Да. Что ты там так долго делал? Ты все-таки надышался. Что ты так долго там делал? Не хотел оставлять там вот это. Франк, здесь выход. Вен. Пойдем. Вен, Франк. Пойдем, Франк. Франк. Франк. Иди сюда, здесь выход. Пьер. посмотри. посмотри, у тебя две карты. Ой. да. Похоже, это рисунок ловушки. Да Чего? Ловушки. Смотри. Похоже, здесь много подземных ходов. Они связаны напрямую с ловушками. Да, да, точно. А здесь находится центр. Здесь мы упали вниз. А здесь механические захваты. Да, точно. Я никогда такого не видел. Кто расставил все эти ловушки? Нет. Кто ими управляет? Они, Они управляются автоматически. Ты же видел? Там никого не было. Ничего себе. Даже весла есть. Франк, лодка в хорошем состоянии. я Что? Интересно, кому-нибудь удалось выбраться с этого острова? Это испанцы? Думаю, нет. Мы не смогли бы добраться сюда. Нужно убираться отсюда. И как можно скорее. Не сейчас. Почему? А то у нас ничто не держит здесь. Все, что нужно, у нас есть. Ты думаешь об этой девушке? Нет, дело не в этом. Мы не продержимся и пара дней в этой лодке. Ты хочешь оказаться в океане? Ночью? Без еды и без воды? Ну, чего нам ждать? Подождем, пока волна успокоится. Не говори, что ты читал эти глупости весь день. Это исследование Дитрифер фон, фон это, да, Смешанное с научной, научной Может, поскорее выберемся отсюда? Не сейчас, я узнал интересные вещи. Все архивы содержат номероссылок на исследование и, и наблюдение. Пьер, Пьер, ты куда? Я буду готовить к дороги, как вы. мы договаривались вчера. Подожди. Подожди, Пьер. Посмотри, что ты, ты ищешь документ? в этих документах? на этот кошмар? Я прошу два часа. Мне хватит этого времени, чтобы узнать больше. Два часа, и мы уплываем. Хорошо. я открыть церковь, я зацепился за систему безопасности, которая его защищала. Если его открывали, она мертва. Ты что, действительно думаешь, что она жива? Она что, похожа на мертвую? Исследование, наблюдение. Да. Да, Все так, исследование, наблюдение. 0253643. Помоги мне найти Пьер. Что, что именно ты ищешь? Досье? Личные дела? Что-нибудь. Я не уверен. Так. Не знаю. Нужно вот, найти. Так, что это? Пьер, Пьер. смотри. Ваш это Думаешь, это здесь? Есть. 0278643. 8643. Мат номер 0278643, 25 апреля, 1929 год. Мне необходимо вспомнить, почему я сделал это. Я знаю, ты заслуживаешь всего, что я делал для тебя. Я очень много работал, и поэтому не мог вернуться в Баварию так долго. Я почти забыл, как ты красива. Чего бы ты ни делала... Ты озаряла все вокруг. Я не замечал никого, кроме тебя. Но ты не осмеливалась смотреть на меня. Разве ты могла? Я граф, а ты простая служанка. В то время, как он всегда был около тебя, подглядывая за каждым твоим движением с высоты своей посредственности, я должен был вмешаться.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 я покинул свои владения тем же утром. Я тебя с собой. Я слышал об этом острове. La карта, карта которая привела меня сюда, премьer. была семейным наследием. Никто не смог бы помешать здесь мои исследования. Я был в этом Я полностью был. изменил остров. Mes recherches m'étaient parlaient pour que je ne me suis pas rendu compte que c'était que tant d'années. Des années sans impôts sur le de vue de ma Tout le contraire pour moi. Depuis que j'ai trouvé les te, réveiller. te, te réveiller. Malheureusement, ne le seul Aujourd'hui, j'attends Et lorsque ce jour Достал конец моим страданиям. Ты станешь свободный. Но чего же я боюсь? Может быть, того, как ты откроешь глаза, все произойдет очень быстро. У меня будет только несколько минут, чтобы ввести противоядие. Или, Или я все потеряю навсегда. Франк, Ты понял, Франк? Ты не граф и un... не ученый. Чем быстрее мы покинем Plus этот остров, тем on... быстрее мы вернемся и сюда и с теми людьми, которые смогут ее спасти. Очнись, Франк. Tu sais bien, Ведь я, я, вам... я прав. Это лучший выход. Это единственный выход. Это самая прав. Ты en besoin. Иди, самая самая Иди, самая помощь, Я самая самая самая не самая самая самая самая самая самая самая самая самая самая самая самая самая самая самая самая самая самая не бойся чтобы я тебя не оставлю не в этот раз вот иди к черту франк 26 июня 1969 года Несколько единиц оборудования вышли из строя После недавней бури порвались кабели. Я не смог их починять. На другом конце острова сел на риф и корабль А также вышло из строя гидравлика Эти несколько минут помогут ей проснуться. Противоядие будет действовать на все ее тело. Противоядие состоит на 89% из яда паука, который обитает на этом острове. Я мечтаю увидеть, как все это будет действовать после стольких лет поисков. Я хотел бы испытать то, что будет чувствовать она. Номер 0278643. Из тех испанских моряков, которых удалось спасти. для эксперимента никто не подошел. Кто-то был слишком стар, кто-то болен. Некоторые, возможно, подошли бы, но они погибли во время кораблекрушения. Это очень тонкий вопрос. Она погружена в искусственный сон. И чтобы разбудить ее, мне нужен человеческий материал. Жизнь за жизнь. Жизнь за жизнь. Что это значит? Тимоска. Ты... Скажи, что. Тимошка это... можешь... Сай! Я должен знать! Ты кому? Я коварю! должен знать! А! Должен, должен знать. Остановись, Франк. Посмотри, в каком ты состоянии. Ты не сможешь ей помочь. Что ты здесь делаешь? Я хочу, чтобы мы ушли вместе. Ее найдут без нас. Я не оставлю ее на этом месте. Она, Она разрушает тебя. Может быть, это то, чего я хочу. Никто не хочет этого. Я хочу. Но ты не знаешь они ничего. Может быть, я знаю о ней больше, чем ты думаешь. Это все? Все закончится вот так? Bien. Хорошо. Ты хочешь открыть ее? Я запрещаю тебе делать это. Немедленно покинь остров. Ты, Ты идёшь со мной? Юдин. Еврейка. Клаппе. Нормально? Пьер, все нормально? Что происходит? Я знаю, как ее разбудить. Жизнь за жизнь. Это судьба. Я ее потерял. Но сегодня я могу вернуть ей жизнь. Toi, Ты подходишь Когда для этого. Когда я разбужу ее, я дам ей противоядие. Мы Будем Arien. только мы вдвоем. Как раньше. Франк, мы еще можем уйти вдвоем. Есть другие двое. Так же, Франсина. Ты забыл о том обещании, что ты ей дал. это обещание. Это было единственной ошибкой в моей жизни. Прошай, Франк, Франк, ты никогда не используешь противоядку. Что ты сделал? Дай мне этот Те противоядия! Soothing Mam and